Всем привет! Вы на канале торговой платформы xhub.io. В сегодняшнем видео речь пойдет о слиянии таких компаний как тинькофф групп и яндекс сообщение от яндекса говорится о покупке 100 процентов тинькофф групп эта новость конечно вызвала энтузиазм у инвесторов на фоне которого ценные бумаги компании выросли от 7 до 11 процентов надо отметить что клиенты банка выражают свою обеспокоенность с возникшей неопределенностью и непониманием того как будет работать их организация какие изменения ждут банковский и IT сектор? Давайте разберемся в этом и проанализируем. С одной стороны, покупка Яндексом банка – это логичное решение на фоне строительства собственных бизнес-экосистем другими крупными игроками, такими как Сбербанк. С другой стороны, поглощение усилит положение Яндекса как монополиста на не самом конкурентном рынке. Капитализация Яндекса достигла около 20 годовых его оборотов, в то время как Тинькофф Групп – это около 6 оборотов. Сделка выравнивает капитализацию обоих игроков. И рынок реагирует на это положительно, потому что инвестиции растут. Даже новость о сделке подняла капитализацию Яндекса на 2 миллиарда долларов, а после оформления сделки мы думаем, что он вырастет еще на 20-30 процентов. Даже на этом уровне Яндекс окупает сделку за счет капитализации, так как с точки зрения финансов это очень хорошая идея. Что касается влияния на IT рынок, мы не думаем, что сделка принципиально что-то поменяет. По этой сделке относительно все понятно. Сейчас Большие компании строят сквозные экосистемы и Яндексу нужен был банк для конкуренции со Сбербанком. Яндекс ищет пути для международной экспансии, чтобы снизить зависимость от российского рынка и российского государства. Это было бы очень хорошо и для компании, и для всех инвесторов в целом, чтобы Яндекс начал зарабатывать много денег вне России. Но теперь, когда такие деньги потрачены, на сугубо российскую покупку, вряд ли можно ожидать от Яндекса заметных покупок вне России в обозримом будущем. Компания окончательно осела в России. От старой стратегии, где были и другие государства с развивающейся экономикой, видимо компания отступит. Наличие банка в экосистеме Яндекса – это хороший ход. Также нужно отметить, что консолидация – это новый тренд IT-гигантов. После возобновления торгов утром 23 сентября стоимость бумаги Яндекса на московской бирже превысила 5100 рублей, увеличившись примерно на 4%. В общем, от этой новости мы ждем только положительных результатов, так как IT-гигант Яндекс и такой продвинутый онлайн-банк Актинькофф объединяют свои усилия, и мы ожидаем, что это отразится на сервисе обоих компаний и принесет их инвесторам дополнительный доход. Надеюсь, видео было вам полезно. Ставьте палец вверх, оставляйте ваши комментарии, подпишитесь на канал, дальше будет интересно.